Леди и джентльмены, всем привет, с вами снова Макс Репьев И сегодня мы будем обозревать коттеджный поселок Который находится в непосредственной близости к Сириусу В непосредственной близости к Адлеру И в непосредственной близости к Краснополянскому шоссе Куда вы можете, откуда вы можете добраться до Краснополян Я специально выбрал эту точку, потому что отсюда я смогу сначала вам показать Как это все выглядит внешне, а потом мы с вами сходим Посмотрим, как это выглядит внутренне Дома сами по себе идут вот такого формата Согласитесь, по дизайну выглядят они себе вообще вполне себе ничего. И в стоимость, которую вы услышите чуть позже, входит ландшафтное озеленение и еще и бассейн. То есть они будут согласовывать, куда вам его поставить и какое озеленение вам сделать. Что редкость, кстати, для Сочи, потому что изначально это все решает за вас. Очень важно по расположению, что вот я только что был в жилом комплексе фрукты и сюда я добрался за 15 минут, а Анатолий ехал с Краснополянского шоссе и добрался до сюда за 10 минут. За 8. За 8 минут. При этом, очень важно, вот школа. То есть вот дом, вот школа. Территория закрытая, огороженная. Ну и как бы по постройкам, в принципе, видно, что денег сюда не жалели. Особенно чего стоят только вот эти бетонные стены опорные, чтобы ничего, не дай бог, не уехало. Шлагбаум стоит и зеркало, чтобы вы могли понимать, есть ли какие-то препятствия с правой или с левой стороны. Всего здесь 9 домов. На сегодняшний день осталось всего 3. И два еще под задатком, но по ним еще решается вопрос. Самое главное, что все это можно приобрести в ипотеку. Если не хотите ипотеку, то есть расстрочки, ну и, конечно же, всеми любимая наличка. Участки начинаются под домами от 4,5 до 6,5 6, до 6. До 6 земли. Выглядит это все вот так. То есть вы потом покупаете это все, приходите и говорите, хочу бассейн вон там или вот здесь. И они вам его вставляют вот такого вот формата. То есть вы будете кайфовать, наслаждаться и так далее. Отсюда действительно открываются хорошие виды. То есть это все море. Вот это вот все вот оттуда начинается и видно море. То есть там Сириус, вот центр Адлера, он там вот улица Гастела, и вот тут чуть-чуть еще аэропорт. То есть если поставить сюда какой-нибудь бинокль, то можно на самом деле очень увлекательно смотреть, как самолеты взлетают и садятся. На сегодняшний день все это начинается от 35 миллионов рублей и до 40. То есть вот мы сейчас стоим в доме, который стоит 40 миллионов рублей, здесь 230 квадратных метров. 210. 210 квадратных метров. Пойдемте посмотрим, как это все выглядит внутри. Ну вот, как вам вообще размером вот такая терраса? Вообще себе такая неплохая Внутри, кстати, построено это все Не как принято строить в Сочи То есть здесь мы видим красный кирпич Можно его так назвать Ну парамаксов называется Да. Два балкона, кстати, отдельных еще есть Помимо террасы да. Но это вот именно в доме 210 квадратных метров То есть те дома, которые по 170 квадратных метров Мы, наверное, в них пройдем Там у одного есть балкон и терраса у второго просто терраса это все спокойно делится в три спальни именно вот на втором этаже и снизу у нас точно такой же этаж но мы не будем прямо сейчас заострять какое-то внимание на планировочных решениях как это все можно сделать мы можем вам выделить дизайнера, если вы это все купите и он вам нарисует здесь тысячи планировок какие вы здесь хотите благо количество окон позволяет здесь действительно это все реализовать перекрытие бетонное и там можно еще вот так кстати окошко есть можно релакса сделать ну да там, кстати в коньке я думаю что около метра девяносто встать можно но как бы полноценную такую зону спальни там ну можно сделать кладовку. велосипед туда да. большую достаточно пойдемте теперь посмотрим вообще как выглядит сам поселок дальше посмотрим дом 170 квадратных метров вот первый этаж в принципе там есть выход на террасу и идем с вами смотреть что у нас представлено ниже по поселку К Анатолию здесь обратились клиенты из Москвы И они заказывали независимую экспертизу По поводу вот этого дома И ребята сказали, что Все построено очень круто И только после этого они купили вот этот дом То есть этот продан ну Такой просто небольшой вам инсайт рассказываем Но отсюда вот видно, да, сколько бетона сюда вообще было влито Чтобы ничего, не дай бог, рук не уехало То есть здесь у вас реализуется парковочное место Можно две машины поставить вот этот дом конкретно сейчас стоит 40 миллионов И здесь действительно можно сделать навес под машину Чтобы она всегда у вас стояла сухая Здесь аккуратненькая На случай градов. Ну в Сочи он иногда бывает благо не сильно большой, но тем не менее Вот ребятам как раз уже поставили бассейн Я думаю, что они будут не против Если мы его просто покажем так В дом мы никому заходить не будем Но бассейн идет вот такого формата Небольшой Но тем не менее Жаркий летний зной он вас сильно спасет Прям сильно. И очень круто, что это действительно входит все в стоимость. Прям потрясающе. Также немаловажно, что сделали комфортный спуск для тех, кто не собирается пользоваться машиной. Возможно, вы скажете, что чувак, ну как бы это же должно быть. Но в Сочи, к сожалению, не все так используют. И очень круто, что здесь ребята побеспокоились о людях И сделали им просто тротуарную такую дорожку из лесенок Чтобы они не поднимались здесь Остались, как я уже сказал, три дома Тот верхний, в котором мы только что с вами были И вот эти два, вот этот и вот этот Они стоят одинаково, площади участков у них одинаковые Но, наверное, давай в этот зайдем тогда давай. Две террасы, одна на первом этаже, одна на втором этаже а Здесь две террасы, одна на первом и на втором этаже И плюс еще небольшой балкон не, давай в этот раз зайдем, потому что этот плюс-минус похожий. Оттуда мы уже посмотрим верхний. Вообще, по инженерке, кстати, построен поселок действительно очень неплохо. Потому что здесь вот в каждой такой вот канавке... Есть канализация ливневая, которая куда-то там выводится, то есть здесь вас вообще ничего не затопит. Построено прям хорошо, качественно, заборчики такие аккуратно используются. Это у нас 170 квадратных метров. Я вообще первый раз в него захожу, сейчас будем сразу с вами его обозревать. Очень приятное решение, что здесь действительно много окон на первом этаже. Раз, два, три, 4, 5, шесть, семь. И еще вот там вот есть восьмое, но оно такое межэтажное. То есть здесь вы спокойно можете сделать большую кухню-гостиную. Можете сделать еще одну спальню здесь. Туалет. Это все будет с окнами, все будет хорошо и красиво. И даже отсюда видно море. Вот там вот небольшой такой прогал. Но море такое, достаточно жирная полоска. Окна, главное, смотри. Вот там, здесь и там открывается море. Ну, пол. пол все. Да. Так, вот здесь есть выход на ту самую террасу. Она, безусловно, небольшая, но вы спокойно можете здесь какую-то кресло-качалочку поставить и кайфовать здесь. Причем соседи соседних домов не будут вас особо видеть. Во-первых, это окно с лестницей, то есть оттуда никто не будет смотреть. А во-вторых, ну, забор как бы все действительно скрывает, но при этом не перекрывает вам вид на море даже с первого этажа. И здесь можно пробить террасу. В случае надобности. Ну да. При этом, вот это вроде 4,5 сотки, да, не такой большой участок. Но вот туда в уголок спокойно встает бассейн, здесь какая-то зона барбекю, какие-то можно даже еще деревья посадить небольшие. И достаточно функционально это все раззонировать. Ну, выглядит ничего так себе. Так, красный, конечно, кирпич, парамакс точнее. Видеть, ну, достаточно непривычно вообще для рынка Сочи. Потому что все строят либо из пеноблока, либо из блока. Так, сразу видно же решение здесь, но не будем подниматься, там в принципе и так все понятно, что там чердак на всю вот эту территорию. И э, залито бетонное перекрытие монолитное, все как бы сделано по ГОСТу. Здесь точно так же много окон, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И то есть вы здесь спокойно можете сделать три спальни, ну одна где-то здесь, здесь... Там то есть, все это реализуется. И вот еще есть балкончик. То есть мы еще сходим с вами на террасу, на вторую. Но балкончик тоже отсюда рассмотрим. Вид на море открывается. На поселок тоже открывается вид вообще не ущербный, ни капли. Кто-то вон себе там отгрохал. Видишь, какой бассейн большой. Mm -hmm. Неплохо так выглядит. Так, и пойдемте теперь сходим еще на террасу. Вот на ту. Посмотрим, какой вид у нас открывается фронтальный. Здесь, в принципе, тоже можно сделать навес сверху, поставить качалку и... Ну, как бы есть куда посмотреть, вот что я вам скажу. Вот такого рода начальная информация Мы с вами посмотрели дом, который стоит 40 миллионов И дом, который стоит 35 миллионов рублей Участок что у этого, что у того Будет одинаковый Еще раз повторюсь, что в эту стоимость входит ландшафтное озеленение По вашему проекту И входит сюда еще и бассейн, также Установят его, куда вы скажете Можно это все приобрести в ипотеку Так как дома сданы, можно приобрести в рассрочку Ну и естественно за наличные средства Все это можно рассмотреть Очень важно, что здесь мы Находимся очень близко к Сириусу То есть 15 минут, вот я только что ехал До ЖК Фрукта, а Фрукты находятся в самом конце Сириуса, и очень удобно, что 8 минут вы выезжаете на Краснополянское шоссе, и Школа прям вообще под боком, то есть ребенка Можно спокойно вообще отсюда 100 метров, да меньше даже 50. 50. Ну, здесь автобусная остановка, рядом также магазинчик небольшой, продуктовый, там, ну, то есть, первой необходимости, там, товары можно купить Черочка вот дальше есть Черочка дальше, там, ну, то есть, здесь уже по поселку он обживается, он постепенно, с каждым годом все больше и больше обживается, потому что, ну, это видно, потому что часто здесь езжу, часто смотрю какие-то дома и, соответственно, ну, видно изменения и цены на самом деле очень приятные, потому что сейчас в Адлере вообще все растет в цене, домов хороших вы не найдете, а здесь вы спокойно можете купить нормальный дом с нормальным видом. Да, это, конечно, не панорама на море, но, тем не менее, вид ну, вполне себе приятный. Здесь, конечно, еще что-то построится, но, как вы понимаете, вся вот эта вот местность застраивается исключительно частными домами. Вот, господа, поселок действительно стоящий. Ссылочки вы увидите внизу в описании к этому видео. Звоните, пишите, и вот Анатолий вам даст всю более подробную информацию касаемо там уже конкретики там по приобретению, конкретики там по расчетам, все, что нужно дополнительно, пожалуйста, это уже по телефону обращайтесь. Анатолий вам это все расскажет. С вами был я, Макс Репьев. Вы смотрели канал Репей курортная недвижимость. Вам всем удачи, хорошего настроения и пока.